Добрый день, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков И сегодня вы попадете в 2005 год Когда Акул Бэк был популярным стримером-ютубером по CSGO Все очень сильно изменилось, он ушел в FIFA и в какие-то другие тематики Но моя цель — напомнить вам о том, что было до меня, до других ютуберов, которые популярны прямо сейчас Если этот ролик с прохождением карты зайдет, то я буду звать на эту рубрику других ютуберов Сахар, Адамсон, Семченко и так далее То есть те люди, которые считаются олдами в CSGO сфере они будут принимать участие в таких роликах Мне кажется, это интересно Поэтому, если вы это ждете, пожалуйста, поставьте лайк Это очень-очень важно Сегодня мы с Акулом пройдем карту, которая очень-очень сложная В ней есть сюжет, есть интересный геймплей И самое главное, она очень красивая У меня иногда было ощущение, что я вообще сижу не в CSGO Это какая-то другая игра, дружище, о чем ты? Разработчики карт в CSGO просто неадекваты Они делают уже невозможное на этом движке Просто легендарно Приятного всем просмотра Погнали. Ее yeah! всем привет! Да, я жив-здоров, снимаю ролики каждый день. Заходите, подписывайтесь на мой канал. Е, yes. ссылочка в описании. Вау, карта! Боже, у тебя вставки из 2005 -го года, чувак. Ты такой олд, конечно. Карта называется Шторм. Все, давайте запускаться. Моя армия ваш мир. И скоро всем вам придет конец. Помоги мне восстановить свою силу. Можешь сделать это для меня О! Чем Погнали! Да нет, акул! А, Подниму, все, все, все, Работаем, а работаем! Дракон, охуяй! Это Казахстан? Не, это Грузия, брат, ты что, не узнал? Все, погнали! Ребят, ребята, нормально Блять! Акул, я не удивлён. Честно, клянусь, я удивлён. Ёбрю, трогай. Чувак, куда тебе глобал? Сунка. Ооо. Не-не, ребят, я... Если что, она проходится за 2 часа. Нам понадобится 4. Что мне делать одному сейчас? Ладно, давайте... Да-да-да, э -э -э -э, играй, да, играй! Да, давайте доиграем ну, Смотрим, мы реагируем, вау Ох, это да. что? О, Эрик, ты уже давно таких в руках наверное, не держал, да? Держи О, Да, обычный ноль без кина Да, О, вспомним, хп. вспомним былое Идите! Я вас догоню! Телик тебя только что Ты знал, да, что это так будет и решил сдохнуть заранее? Сука, что здесь происходит? Готовься сейчас, что должно случиться. Давай. Какую хуя? Убейте его. Ребят, мне немножко кажется, что мы что-то не так делаем. Вот паркур. Все, тихо, наши те, наши те, наши те. Работаем, давайте, чтобы нас бы не слышали, аккуратно. Акул, я знаю твои способности в КЗ, пожалуйста, прыгай аккуратно. Тихо, тихо, тихо. Ой. На, нахуй. Не взял не взял что здесь? Сена же. Как я умер? Я все я... Так, раз. <плес> два. <плес> три. Четыре. Пять. Шесть. Сена. Шикарно. Хочу вам напомнить о том, что на сайте GDrop появились новые кейсы. Они называются UEFA 2020, и они совершенно бесплатные. То есть, если вы зайдете на этот сайт, вы сможете бесплатно открыть каждый по одному разу. Потом уже открытие стоит 200 рублей. К примеру, я этот кейс еще не открывал, это группа B. Окей, нападает 196 рублей. По сути, мы это вложим просто в карман, потому что потратили на открытие просто 0. Да и вообще, бесплатных кейсов и каких-то промокодов на GDrop достаточно. Они об этом рассказывают у себя в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме и так далее. Ну и я не забываю про барабан. Бонусов нападает буква Д на барабане И когда мы соберем полное слово Мы получим один из этих бонусов У нас 8400 на балансе Я уже сколько интеграции не открывал дорогие кейсы Давайте откроем мистер кейс раз подряд а 2700 и один токен 1100. не не не не не не да уже лучше не не не не не и давайте просто добьем сегодняшнее открытие Нам падает 2000 рублей и плюс еще второй шанс так и я сейчас это все пишу в контракты ох боже все ссылку на дждроп я оставлю в описании ну а мы идем дальше проходить карту вместе с Акула проходим давай мимо. я левого не, не не может ну по сути да можем убить готов ты я да, Раз, два три Они хорош, убрали. парни, жесткий. А, да, умирали. Опа! О -о -о -о. Убивать будем? А, можно? Не, бесполезно, бесполезно, бесполезно, не трать. Ой-ой-ой-ой-ой. -ой, -ой. Ура, чекпоинт! Ух Ух Ваши ставки акула умрет или нет? У меня ставка что он умрет. Хорош Блять Сука Блять почему она дочь застряла Аку молодец, Ой, легчайшая, ребят, как вы не можете это пройти? С первого раза. Так. Ой, я уже все нажал. Этот. Выглядит как алхимическая лаборатория. Может она еще работает. Очень интересно было почитать. Предкладом. Доплави! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Бачу, бачу, эрик Что мне делать? Стреляй в него, стреляй, эрик А, это, это, это катсцена, кат надеюсь? Нет, это не катсцена просто Это не катсцена? Это Чего, эрик Что ловли И как мне его убить? Это а, мы это отсюда дожди... пришли А это что было? Это короткий путь, короткий путь, парни Подожди, он у нас Нажмите там все кресты на все кресты, на Че т. такое? Эрик, просто надо в них пойти. Какой байтер. Ладно, давай. А, это последовательность запоминать. Тут все, я понял, последовательность. А, а в прошлый раз акул случайно открыл? Первого раза открыл. Да. Поехали, работаем, убиваем просто максимально быстро его. Так, раз, два, три. Ты выжил? О! Хорошо! Черт! Я уже три часа ищу эти два артефакта, они должны быть где-то в. Че за алтарь? Алтарь пустой. Смотрите, вот сюда надо. Здесь по таймингу надо пройти. Я предлагаю вылезти на скорости Красавчики Без комментариев, пожалуйста Пройдите один И, и нажмите Денька. на рычаг Жайки, э, вы пиздили И нажми на рычаг Мой труп так сегодня. Найс у меня лутает Да, Чусти, ну что дает зол? Там легко <departed> я просто. Ой, ой, А. Там ловушки отключишь и заберешь. Как же он спецранен? А ты тут был? Э, а да, сейчас да, все да, горит, подожди, да. подожди, подожди, сели да, с Да, да, точно хороший. Вы какой умный акул. Так. Да. Молоту сразу же сгорает. Легендарно. Меч, па меч пакости. А, колтарю, это да, назад. Да. да. да. Вот наши <с трупики. Я уже три часа что еще один артефакт, не должен быть где-то. А два артефакта он написал? А у меня один. Ну, правее, правее. Да они мертвые. А, нет. И да. Эрик Шоков, два КЛ, чекайте. Ой-ой-ой. Эрик. Как же хорош, Эрик! у меч, два меча. Во, во во бери. Ой.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 или нет? Нет! Это шутка, это просто какая-то шутка. Это просто какая-то шутка. Эрик, два Кейла! Эрик, давай! Это просто шутка Давай, чувак. Эрик, мы верим в тебя. Давай. Это просто какая-то э, шутка. Как же он лутается, даже в сражении с боссом лутается. Ой, хэдшот, хедшот, он легкий босс легкий босс О! Да, ты убил Дага! Бля! Эрик, я бы там видел Извинился, как минимум! А, мне в голову дали. Ай. А, меня выкинуло. Какого хуя меня выкинуло? Меня тоже выкинуло. Чекпоинт, чекпоинт, пикпоинт. Просто проживи, просто проживи до чекпоинта. Да, давай пикпо. Говно мне себе какое-то. Очень сильно лагает. Друзья, вот сейчас по-моему. Спрыгивайте. Нахуй спрыгивай. Все, отлично. Че там? Все, пошли сюда. Вау, это круто. это очень сложно. Бля! Сука! Ну, это непросто, на самом деле. А тут что? Ребята, это сложно. Как? Как? Это легендарный человек. Куда? У тебя 20 хп. Сюда? Не-не-не-не. Да, веревка. Вот. Поднимайся, наверное. А, легко. Меня выкинут. Я пр... проверяю. Выкинул. Это казах, я бы ему не доверял. Ой, осуждаю. Я же сказал, блядь, не доверяю Ладно, не надо такие вещи говорить. Вот, Станус. Ай! будет не так. О, смотри, написано хуй. Акула, какие вещи ты замечаешь? Никто не заметил. Это Винсиси. Да, похоже. Так это он и есть. Последний заезд. этот самоцвет кому-нибудь. А вы поели поедем пополам. Все, я продал. Отлично. Дверь открыта. Отец! Этот сдал да. нас. Говорил, надо было Вибер. Этот человек вор. Это какая-то ошибка. Вот что я нашел в его А это еще зачем? Сейчас узнаешь. Задай смотри. Садись. Ты, пацан, бля. Боже. Что? Я, я не буду. Взять <сёк> <Сядь. сёк> на ебаную бутылку! <сёк> Ведь, пожалуйста, не надо. <сёк> Садись на бутылку живо! <сёк> хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, все, все я понял. Бля, <сёк> не показывает. <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> Бля! Ой, бля! Зачем ты это Довольно. у него все это время был Все промахнулось. Хорошо! Ой, ой, ой, ой, ой. Что? Наш билет. Вот это прикольно что в КС гол да? Да, да, да. Ну, хуйню сделать? Я сейчас, я, я только сейчас. Ты мне напомнил что это КС. Мне говорили что тут можно будет выбрать окончание. Да ладно. Типа стать. Либо.. Это ведьмак. это ведьмак! О, чего я хотел? Мм.. Ч, рычаг ебашим? Ой, помочь? Помочь. Гоу, помочь! Помочь! помочь! О! Бля, я чуть за предку не сказал! А, хорошо! Достал нож, реже! Минус ЛД! Как как в индийских фильмах О, нереально ожили. Так вот то он перекосил Ира директор бай СТС Спасибо большое Да, спасибо Приятно было поучаствовать в этой вежухе Спасибо Эрик Шоков, что пригласил меня Ребят, акулу не звали в ВКС ролики уже 4 года Если вам понравилось это прохождение, как это мы делали Вы можете поставить лайк Ссылку на эту карту я оставлю в описании Можете попробовать с друзьями Главное не показывать им концовку и что-то подобное Без спойлеров Спасибо большое всем Моя оценка этой карте это 6 баллов Посмотрим, что у нас будет баллов, дальше да. Карт очень много, тем более от этого да. разработчика За старание плюсик я видно, что он старался. Да, я уверен, у него есть лучшие карты. Если вы ждете такие же карты, то ставьте всем... лайки, пишите об этом в комментариях. А мы прощаемся. Предлагаю посмотреть мой другой ролик, который прямо сейчас у вас на экране. Нажимайте и переходите. Ну... Пока. Все, всем пока. Beos, amigos.